Всем привет, с вами Иван 5300, и мы пошли на битву на серии 1 против больших гигантских уродов. Все, завалим эту песлу шару здоровую. Вы знать, как будет... А! Куда так пугать? Все, я телепортирую админа. А? Я сейчас админа телепортирую. Зачем? Зачем? Вопрос. А он сюда пойдет-то? Да? Пугает? Нет, зомби пугает. Народ, вы это видите. Вы только в моем видео это увидите. Большого, гигантского, зомби. Ой, прости. Это что такое, блин? Это админ. Ты дебил. Нафиг, тп. Сейчас скажи ему это за. Админ. Админ. Это админ. Блин, давай, на свои факты первый. Раз, два, три. Подожди. -па. Я выиграл, иди. Иди давай. У тебя хп полные? Я не знаю, я не могу писать в игре. А так сейчас. я хочу это написать, это что зомби сзади был. Это, наверное, мод какой-нибудь. Вопрос. Давай, давай сюда, давай, давай. Он так на меня пялится, блин, не страшно. Иди не. Пошли валим, бетуша. Нихуя всех тут два. А? Я знаю. Нихуя себе. И чё он? Э, а че он на меня-то пялится? Стрн на не... меня смотрит. А -а -а, а -а -а. Сука, умри. Сколько я короче, одны на опять этого хренового. Ты кошну к себе. Теперь нам, нам тысяч кранты Они идут за тобой. Нет, я одного мочу. И сколько, как, сколько ты раз? Так, он передвигается сюда. Я его раз 50 помочил уже, наверное. Цена, никто не идет. Нихуя себе, их тут двое. Все, я одного завалил и что из него выпало опыт всего лишь малый или много малый валим эту пета она безобидная нет, в, общем, давай в общем дорогие зрители как вы видите тут ни хрена нет кроме опыта это разводы чередно здесь на здесь их этот респаун должен я сейчас скомнить и пошел домой Итак, ну, так, уважаемые уже я люди. наверное сейчас закончу видео на поедание печеньек моих Ешьте печеньки, ставьте лайки. Да, ешьте печеньки, ставьте лайки. Будьте я большими сейчас... здоровыми, как никуда, И сейчас у меня одна мысль пришла. У тебя есть что то такого важного в предметах? Важного? Важного, да. Есть. Что? Это меч. Иди ко мне. Ах ты, -мой, зомби! Ч, он там? Меня щас убьет. Ладно, я сейчас, короче, и пошел обратно к нему. С печеньками своими вещами и зачарованным мечом. Попытаюсь первого первый раз убить. Большой зомби? Да, блин, а, собака. Большой? Я могу телепортироваться. Э, ты большой зомби нашел? Нет, маленький. Меч не убил. Вопрос, а больших больше нет, что ли? Видимо, да, это были вымирающие вид. Напиши админу, что... О, я железо нашел. Прям на это его можно сломать. Ты видал? Ты видал, Хочу по тем домам. Нет. На видео посмотришь, там офигеть... Там, короче, лава спускается вниз. Вниз. И там у них портал в ад. У них там пор, портал... Потом и, идет пещера у них внизу. И уже все. Я больше ничего не смогу сказать. Вопрос, ты где сейчас? Сейчас. За, этот, администратор, наверное, их среспавнил просто, чтобы для красоты, а мы их убили. Нам крыльный дырк, наверное, будет... Ракси. Нет. Нет, Наверное, он... скорее всего, да, думаю, кирдык будет. Ну ладно, я валю с этого места до... ДТП. Там какая-то херня была, там беспалных походу, этот, чикпоинт или как их там называют. Вы видите, я обживаюсь на этом сервере, у меня дом свой. Сейчас я хочу проверить свои семена, мой подвал. Ах ты, сволочь. Ах ты, сволочь. И ку о, я сейчас, наверное, бумагу скрафчу. А из бумаги там, вроде бы, карту можно скрафтить. Компус, бумага. Народ, вы это все видите сейчас на видео, что сейчас было. Потасовка на... Мы потасовали с зомбаками большими. Вопрос. Так. Сахар. Три бумаги бумаги мне надо, сахар мне не нужен. А зачем сахар-то нужен? Я юмор не понял. В общем, когда снимешь видео... видео. Mm. Че? Как за, Для чего сахар нужен-то? Я не понял. Блядь. Простите, уважаемые зрители. В общем, дела? получается, ты выложи видео поскорее. Это mm. я им ссылочку дам, чтобы подтвердить опасения. Хорошо? Почему? В общем, докажу им, что они правы, эти петушары Кто правы? На че правы? Ну то, что, ну то, что зомби здоровые не бывает Они, типа, говорят, Но на самом деле есть они А, ну как хочешь Это было не читер свои, ничего Это было нормально У меня карты есть, все, Я никогда в жизни не забыла жить Ладно, давай заканчивай поскорее Реально, смотри, Я сейчас пацана загрузится, покажу всем я твой дом вижу! Офигеть! Иди сюда, у меня карты есть! Хочешь посмотреть, что есть? Ладно, уважаемые зрители, на этой роли я заканчиваю, на этой ноте я заканчиваю видео на поедание печеньки опять, и посмотря на карту, на его дом. И сейчас я всем скажу. О, я тебе сейчас покажу, посмотришь на один дом. Карту. Ну ладно, всем до свидания.